Часто, когда меня спрашивают о совместимости, а есть люди, которые мне подходят, а есть люди, которые а, меня ждут, а вы знаете, кто такие люди и тому подобного рода вещи. Итак, когда меня часто спрашивают про совместимость, я отвечаю следующее. Вы знаете, это прекрасный коммерческий миф. Почему же миф? Вы действительно не представляете, сколько я знаю о совместимости. Почему я считаю это мифом? Давайте начнем сначала с науки. Первое, и это биологический закон. Дело в том, что представитель одного и того же вида, а мы, слава богу, кома sapiens, мы все представитель вида человек. Независимо от цвета кожи, места жительства и тому подобного рода вещи, мы можем... Понять другого человека. Да, я не ошиблась. Как представители одного вида, нам понятны представители этого вида. То же самое происходит в любом биологическом сообществе. Божья коровка понимает божью коровку. А лягушка понимает лягушку. А что там? Обезьяна понимает обезьяну и так далее. Да? У нас есть три сигнальные системы. Это слова, текст, как я говорю, 7%. Эмоции, как мы говорим, то есть свойства голоса, это 30 с лишним процентов. И невербалика, то есть жесты, позы и тому подобного рода вещи, это 60 с лишним процентов. Здесь действительно очень сильно постарались культурные особенности, но... Базовые чувства, а их, как мы в предыдущем видео видели, всего-навсего четыре. Это злость, страх, грусть и радость. Они понятны на любом языке. То есть человек любого сообщества, любой национальности, идентифицирует по фотографии эти эмоции. Итак, мы можем понять друг друга. Более того, мы совместимы друг с другом именно по этим параметрам и как правило мы это наблюдаем в работе мы как коллеги совместимы с другими коллегами часто у нас тоже есть претензии к нашим коллегам. Нам что-то нравится, что-то не нравится. Однозначно, да. Но, тем не менее, мы совместимы. Мы вместе можем работать. И доказательства этому интернациональные коллективы, коллективы, которые есть у вас на работе и тому подобного рода вещи. Так откуда же вообще взялись вот эти вот моменты про совместимость? Это не знаю, честно говоря, откуда ноги растут. Наверное, скорее всего, из какого-то хорошего далека. Но заметьте, миф про совместимость, он возник в тот момент, когда в нашей стране очень большое количество появилось разводов. Причем я заметила простую вещь. Когда люди встречаются, знакомятся, общаются, у них вопроса совместимости вообще не стоит. Я встретила хорошего человека, он встретил хорошего человека, и мы вместе что-либо делаем. А вот когда люди расстаются, как правило, одной из утешительных моментов является несовместимость человека. Более того, некоторым рассказывают и про совместимость, но... Итак, есть очень много систем, которые нам рассказывают про совместимость и несовместимость. Расскажу некоторые, которые я знаю. Самый простой способ, который мне рассказывают люди, это астрология. Возможно, действительно есть те моменты, которые позволяют людям быть совместимыми. Однако, помимо знаков зодиака, там есть еще очень много нюансов. И тогда здесь простой момент. Либо человек профессионал в астрологии и много знает, умеет, учился и тому подобного рода вещи. А, либо мы что-то почитали, что-то узнали. И тогда а, мне однажды звонит человек и говорит, «Вы знаете, а, мне нужны а, рыбы и тигр». Я его «Не понял». Ну, и говорит, голубыми глазами и блондинка. Я говорю, «Окей». А, и я спросила у знакомого астролога, я говорю, что правда вот так вот узко можно искать своего человека? Астролог мне сказал очень интересную фразу в этот момент. Он говорит, понимаешь, чем уже мы делаем поиск, тем меньше вероятность того, что человек найдется. Говорит, это я догадывалась и так. И второе, что она сказала, если мы знаем будущее, оно меняется. Вот это для меня до сих пор удивительно. И через несколько лет мне позвонила одна женщина, которая очень хотела попасть в брачное агентство. И я ей как-то в разговоре упомянула вот этого мужчину, который хотел определенный типаж. На что она мне ответила, ой, я вот так тоже несколько лет потратила на поиски, в итоге ничего не получилось. То есть, я повторю слова астролога, чем мы больше сужаем поиск, тем меньше шансов. Ну, собственно говоря, это всегда мы и так знали, правда же? Следующий момент, который я знаю, это сационика. Соционика – это типа типажи людей. Очень часто есть центры, которые занимаются этими вещами. И знаете, больше всего мне понравился рассказ, вы не поверите, двух мужчин. Эти люди не знакомы друг с другом. Я всегда рассказываю эту историю как одну историю, потому что она абсолютно похожа. Дело в том, что один мужчина занимался соционикой, он даже преподавал ее, а второй обратился в центр, где как раз таки практиковали соционику. И так получилось, что в самом центре была психолог, которая подходила ему идеально под его типаж. А второй мужчина просто нашел девушку, которая подходила идеально под его типаж. Итак, рассказ действительно один и тот же. В соционике есть такой момент, что если ты встречаешь человека такого же типажа, как ты, то вы идеально подходите, и у вас все хорошо. И, в общем-то, так оно и было. Первые, наверное, месяца-два люди упивались пониманием. Она знала, что он хочет. Она знала, куда ему нравится. Ей нравилось то же самое. Было вообще все замечательно. Однако через полгода люди расстались. Они дошли до того момента, когда, да, она знала, что он хочет, да, она знала, что ему нравится, она практически читала его мысли, и тут у людей возникло ощущение, что человек становится скучным, потому что, во-первых, предсказуемость. Во-вторых, что бы я ни придумал, как бы я ни выкручивался, она все знает. И в-третьих, у меня нет свободы. То есть ощущение того, что я просто под колпаком некоторым нахожусь. Возможно, такое же ощущение было и у противоположного пола. В итоге, через полгода оба мужчины расстались с идеальными женщинами. Следующий момент, который я знаю, это... Как бы это назвать, есть прибор, который меряет ауру человека. И мы встретились с человеком, он мне рассказал всю эту теорию, и мы поставили пальцы друг друга рядом, и моя аура куда-то налево, его куда-то направо. В общем, он говорит, вот мы вот не подходим друг к другу. Я говорю, прекрасная история, классный метод. Он говорит, ага, у нас с женой ауры создают одну ауру, двое детей. И мы разводимся. А людям часто кажется, что если человек мне подходит, то это гарантия того, что мы будем жить долго и счастливы и умрем в один день. А, даже если мы похожи друг на друга как это делали ребята в соционике, даже если у нас одна аура на двоих, как это в другом методе. Даже если мы живем благодаря э, схожести гороскопам, или вопреки этим гороскопам. Э, тем не менее, я часто задаю клиентам один вопрос. Скажите, пожалуйста, о чем ругались ваши родители? И ни один человек мне никогда не сказал, они никогда не ругались. Дело в том, что очень часто людям кажется, что ругань, скандалы – это плохо. Это не плохо, это не хорошо, это факты. И с этими фактами нам придется жить. Люди ругаются не потому, что мы подходим или не подходим друг другу, Люди ругаются, потому что они хотят заявить о себе. Если нет другого способа, то это один из них. Более того, какой бы мы ни придумали способ совместимости, у каждого человека, каждого это индивидуальное, я не устаю говорить об этом в своих видео, есть... Так называемая картина мира, как человек видит, воспринимает этот мир, слышит этот мир. И это только его картина мира. Не так редко нам кажется, что если человек отходит от моих правил, то он мне враг, несмотря на то, что мы с ним живем рядом. Я очень часто напоминаю людям, что ваши родители, ваши сестры, братья, ваши родственники, мужья, жены – это не враги, это люди, которые вас любят. Более того, мы всегда можем договориться с любым человеком, но здесь важны несовместимость. Если вы внимательно смотрели, то, скорее всего, уже догадались об ответе. Здесь важно желание. Если я хочу договориться, то, что мы делаем на работе часто, то я обязательно договорюсь. Где-то мы выбираем компромиссные технологии, где-то мы выбираем авторитарные технологии, где-то мы выбираем один вариант из нескольких и так далее. У нас их много различного рода стратегий, как можно договариваться друг с другом. Так вот, долгой живут те семьи, которые научились договариваться. А те, кто не научился договариваться и строит отношения под названием ринг, тогда да, на ринге очень мало места и не все живыми выходят. Точно так же из таких отношений любому человеку хочется вырваться. Неудивительно, что разводов такое огромное количество. Не совпадают у нас религиозные взгляды. Не признает он, что я королева.